Прежде чем покупать автомобиль в кредит, сравните условия банков на сайте Простобанк.ua. Разница в тарифах может быть существенна. Так, сегодня по наиболее выгодному предложению реальная ставка, которую учитывает комиссии, составляет 13,6%. При этом есть приложение под 64%. Не забудьте также проверить информацию о залоговых автомобилях на продажу на сайтах банков. И хотя в среднем условия таких приложений соответствуют рыночным, есть весьма выгодные варианты по более низкой цене. Как правило, банк требует внести аванс в размере 30%, а также оплатить страховку КАСКО и ОСАГО. Максимальный срок кредитования редко превышает 5 лет. Таким образом, для автомобиля стоимостью 50 тысяч ривен ваши единоразовые расходы обычно не превысят 20 тысяч ривен, а ежемесячный платеж банку – 1500 ривен в месяц. выборов банка также уточните у него ограничения на БУ автомобиле. Так, банк может не кредитовать на автомобили некоторых марок, выпущенных ранее определенного года, с большим пробегом, а также продаваемых на рынках и в небольших автосалонах. Уточните у банка и другие условия кредитования, которые могут повлиять на ваши расходы, а именно схема погашения задолженности, наличие комиссии за досрочное погашение, страхование жизни, а также необходимость поручителя. Чтобы оформить кредит, банка потребует предъявить паспорт, код, справку о доходах, счет на автомобиль и договор покупки-продажи, а иногда и другие документы. Оформление кредита обычно занимает несколько дней.